Теперь поговорим вот еще о чем. Вот бывают трудности в судьбе, да, наступают, в деятельности какие-то, всегда трудности. Вот как вот есть системные какие-то моменты. Вот смотрите, допустим, волевой эмоциональный нажим пошел да, какой-то, допустим. Унижение достройства. Как бы действия, основанные на страхе перед тем, что будет. Все это указывает на очень серьезные и глубокие разрушения вашей жизни. Не то, что вы отношения с человеком с этим потеряете, не то, что чуть-чуть бизнес прогнется. Понимаете, само по себе, когда человек не с позиции доброты, не с позиции здравого смысла, даже наказывать надо по-доброму, даже расставаться надо по-доброму, даже привлекать к ответственности надо по-доброму. Понимаете, все это должно через доброту идти. Сначала прости человеку, прими его, а потом делай то, что надо. Надо наказать, накажи. Надо привлечь к ответственности, привлеки. Надо помириться, помирись. Надо договориться, договорись. Никогда не бывает выхода там, где есть нажим, сила, продавливание, злоба, ревность и так далее. Все это... Через это действует злая судьба и может начаться просто с этого человека, а закончится может очень печально. Особенно, если это касается вашей деятельности. Маленькая трещинка превращается в очень большую. Так может быть, особенно если ты старше и на тебя смотрят люди. Поэтому закон такой, сначала приведи себя в порядок, помолись, подумай обо всем, что ты делаешь, а потом... Всегда лучше договариваться, дружить по-доброму, или по-доброму расставаться, или по-доброму привлекать ответственности, если надо. Допустим, одна женщина вчера ко мне подошла, говорит: у меня человек взял взаймы денежку, вот. ну, мотивируя бедой там это все и так далее. И... Видно, и он как бы взял займы и обещал продать вот это вот жилье, взял займы, чтобы купить жилье. Но у него было еще одно жилье. Он должен был его продать, вернуть деньги. Проходит несколько месяцев, ничего, движения никакого нет в этом направлении. Она говорит, Олег Геннадьевич, мне что делать? Силой вытаскивать, вытаскивать деньги? Я говорю, конечно, а как же иначе? Иначе человек точно тебе не отдаст. Она говорит, ну ладно, я говорю, стоп. Сначала простите этому человеку. Сначала по-доброму к нему настройтесь внутри себя, а потом применяйте закон. Потому что злоба сама по себе уже является неблагоприятным фактором, потому что они будут реагировать не на то, что вы с ними делаете, а на вашу злобу. И реакция будет неважно, непонятно какая. Может быть, они из-за того, что вы злитесь на них, могут вам навредить телесно или нанять каких-то людей против вас. Понимаете, то есть злоба рождает войну, злоба рождает злобу, но закон не рождает войну. Если ты виноват и, и по-доброму человека тебе относится, он применяет закон. Не факт, что у тебя возникнет желание мстить там, тебе же по-доброму все объяснили, просили тебе, вот верни, пожалуйста, деньги. Иначе вот мне придется вот так вот делать. И, и я вот это начну делать вот тогда-то, тогда-то. Никаких секретов нет перед тобой. Я почему так делаю? Ну, потому что так надо. Это честно по отношению к тебе и ко мне, ты же обещал, все, вот так вот, примерно. Враждебные отношения есть враждебные отношения, если ты с позиции закона враждуешь, значит с тобой будут враждовать с позиции закона, с позиции силы враждуешь, значит с тобой будут потом кто-то с позиции силы. Если у тебя скрытая вражда, с тобой тоже будет. А если ты решил местью заниматься, вот у нас есть некоторые страны, где любят местью заниматься, мстить. И она там ведь никогда не заканчивается, это месть. Вырезали как бы одну семью, потом эта семья вырезала кого-то еще, и так постоянно, уже веками длится. Потому что это не способ решать вопросы вообще. Там, где начинается месть, значит месть. И в целом, если говорить о судьбе в деятельности, как в судьбе страны, тоже существуют определенные этапы. Давайте с ними разберемся. Вот смотрите. Допустим, как определить, что хорошая судьба в деятельности? Между мною и тобою, да? Вот. Мы просто спокойно по-доброму сотрудничаем, проблем нет. Хорошая судьба. Если я чувствую, что... Этот человек, другой, не такой, как я, уже вмешивается плохая судьба. Это первая стадия. Или другая страна не такая. Эта страна не такая, как мы. Они не такие, как мы. Это первая стадия. Вторая стадия. Они плохие, а мы хорошие. Это уже хуже судьба, понимаете? Этот человек плохой, я хороший. Или моя жена плохая, я хороший. Это мы не такие, мы не такие. Мы друг другу не подходим, да? Первая стадия муж женой, да? Я хороший, он плохой. Вторая стадия. Между странами, или, или между партнерами, или между фирмами какими-то, или с государством у тебя такие отношения. Первая стадия, мне это государство не подходит. Вторая стадия, я хороший, а государство плохое. Есть еще третья стадия. Третья стадия, это мои враги. То есть на семейном уровне это как? Не то, что я хороший, он плохой, а я тебя ненавижу. Четвертая стадия всем известна. Это война на уровне стран, разрушение отношений на уровне фирмы и вражда потом на всю жизнь. Или разрушение отношений в семье и потом дальше месть, отжатие собственности там и так далее. Ну ладно, там семья по семье как бы месть, отжатие собственности. А если это в серьезном заводе происходит или в какой-то компании? Ведь все будут лететь подряд трупы, это будет такая страшная вещь. Столько людей пострадают, и ты за это будешь как руководитель отвечать, потому что ты пошел не тем путем. Судьба подстрекает тебя, злиться на этого человека, прощай, возвращай все назад. С стадии вражды переведи на стадию «мы разные». На стадии вы, мы разные. Переведи э, на стадию каких-то доброжелательных отношений. Со стадии доброжелательных отношений переведи на стадию дружбы. Это все возможно, дорогие мои друзья. Мы не должны на поводу у судьбы идти. Если у тебя за страной такие отношения, ты удивляешься, почему к тебе пришла проверка, почему маски шоу, почему всех поставили как бы неправильным положением? Вот. Это потому, что ты уже к этому пришел раньше. У тебя со страной с этой уже вражда. Еще тут думаешь, что только ты это понимаешь. Нет, это понимают также те, к которым ты так относишься. Ну, допустим, приведу пример. Жил, допустим, добыл да хороший мальчик. Вот он хороший мальчик, он как бы учился, делал хорошие, добрые дела. И вот как бы он решил на параде Победы. Решил вместо ветерана фотографию Гитлера наклеить. Ну и решил вот с этой как бы, в бессмертном полку, как бы вот с этой фотографией пройти. Да? Вот что, просто так он это решил? Нет. Это значит, что он уже ненавидел эту страну. И он к этой менности пришел, его никто не приводил к этому, понимаете? Это его привела его собственное мышление. И что ты думаешь, что после того, как ты фотографию Гитлера приклеил к бессмертному полку, это что, тебе простят? Тебя что, потом по головке погладят? Результат какой? Небо в клеточку. Все. И специально для этого даже закон приняли. Не было закона типа, хорошо, сделаем закон и посадим. Потому что такие вещи нельзя допускать. Я, я сейчас о чем говорю? Я сейчас говорю о том, что... Как бы тебя никто туда не звал, никто не заставлял. Это твоя собственная инициатива. Всегда, когда человек приходит к злобе... Это его собственная инициатива. Это просто неспособность побеждать свою собственную судьбу. Это касается отношений с любым человеком. Допустим, он плохой, делает не так, как надо. Ну, прощай. Ну, договаривайся. Не может договариваться, наказывай. По-доброму все делай. Если началась злоба, ты сам себя как бы, как бы прощай за это потом. Потому что ситуация будет неуправляемой. Когда начинается злоба. Господь рушит все, что между этими людьми есть. Никто, из, никто не будет м, пощажен. Злоба есть злоба. Месть есть месть. Если говорить об отношениях с подчиненными, это такая длинная тема, но я вкратце ее расскажу вот так. Надо сначала устанавливать отношения с самим собой. Означает, это и тренировки, и здоровый образ жизни, и выполнять обещания, чувство, собственного достоинства внутри. Стань старшим. Старший — это не слабый человек. Вот, допустим, есть родители, которые не, не чувствуют себя родителями. Вот что значит «ты родитель»? Вот родился ребенок, ты родитель. Что это значит? Это значит, что ты... Не реагируешь на все как он. Ты не злишься так, не капризнишься, не упрямишься. Если, допустим, мама ругается с дочкой, та расстроилась, мама расстроилась, они не отличаются друг от друга ничем. Это не значит, что мама с дочкой общается. Это значит, две маленькие ребенка, один большой вырос, а другой еще маленький. Вот они общаются. Все. Настоящая мама ⁇ это та, которая способна э, быть повзрослее. Понимать, что ребенок неразумный, он каблучит, прощать, терпеть, успокаивать, не обращать внимания. Вот это мама, Вот точно так, так же и руководитель, он точно такой же папа, только в отношениях с коллективом. И может быть ему 25 лет, неважно, человек может созревать очень быстро. Он может 25 лет быть папой, и там дяди взрослые на него кричат, а он по-доброму успокаивает. Это значит, что он старший. И по-доброму выгоняет, если невозможно успокоить. И по-доброму наказывает, если надо наказать. По-доброму означает, что у тебя есть силы это делать. В чем заключается квалификация человека? Только в доброте. Доброта означает, ты победил судьбу. Вот ты смог по-доброму человеку себя вести, значит, ты сильнее... Той судьбы, которую он тебе несет. Все. Доброта является основной, основным законом, показывающим на твою силу по отношению к судьбе. Как определить, чтобы ты не вредишь своей судьбе? Если ты теряешь доброту, у тебя появляется сначала чувство вражды. Тебе неприятен человек. Ты чувствуешь, что ты его, он не такой, как ты. Ты его уже не любишь. Начни молиться Богу. Начни строить отношения с Богом, иди на природу, наполняйся. строй отношения с добрыми людьми, нейтрализуй себе вот эту силу, которая разрушает твою жизнь. Через этого человека сейчас твоя судьба разрушает тебя. Может быть это не сильно большая проблема, а может быть сильно, ты не знаешь. Что через этого человека дальше будет? Одна девушка ушла из моего коллектива и, и мстила мне лет десять. А За все, что могла мстить. Я старался изо всех сил с ним по-доброму, но не получилось по-доброму. Не справился. И получил такой результат. Неизвестно. Вот сразу не было понятно, что человек так будет себя вести. Мы никому не запретим разрушить нашу жизнь. Никогда не нужно позволять себе чувство неприязни, ненависти, злобы по отношению к человеку. Старший это не диктатор, не подхалим, не хитрец, не сдельщик. Старший это тот, кто мудрее, опытнее, добрее и нужнее. Этот старший, если ты такой, никаких претензий к тебе не будет. Если ты можешь с подчиненным достигнуть такого в отношениях, что чтобы он понял, что ты сильнее его судьбы, ты добрее, готов принять его недостатки, готов трудиться за отношения, за него, Господь готов помочь исправить его ошибки, готов исправить его даже предательство, готов его воспитывать, терпеть, это значит, что он всегда примет тебя старшим. И будет тебя как старшего уважать. Уважение к старшему всегда основано только на этих вещах. На твоей способности быть сильнее. Сильнее не означает унизить, угнести там и так далее. Что в семье, что в отношениях. Ну, допустим, взять мужчину. Вот мужчина это тот, кто может терпеть женские эмоции. Вот как, допустим, замуж выйти за человека. Девушка хочет выйти замуж. Как определить, мужчина или не мужчина? Вот как пошла я за водой, увязался, черт за мной. Думала, мужчина. Что Че за чертовщина? Плюнула на прежнему и послала к Ну Это мультики советские. Извините, я просто на этом вырос. Итак, мужчина, не мужчина. Определяется очень просто женщина, девушки. Начните с ним эмоционально себя вести. Если он не терпит, он, Значит, еще не мужчина. У него все выросло, кроме вот мозгов. Ну и не трогайте его, пускай живет, растет, дальше развивается. Мужчина это тот, кто может женщине дать позволить быть эмоциональным. Значит, мужчина. Он терпит эмоции женские. Он подобно, да, женщина может иметь право. Все, значит, мужчина. Женщины не знают, да, что такое женские эмоции. Плохое настроение, капризы. Вот так не будут, так будут. Женщин кажется, что это нормально, чудо терпеть-то. А вот женские эмоции это очень сильное воздействие на мужчину, оказывается. Они психику конкретно портят. И если мужчина вот способен с этим совладать, у него есть сила, значит, можно за него замуж выходить. А если нет такой силы, он как бы от него корежит, как бы вы обиделись на него и покорежила, вы же думаете обижаться или нет, вообще не знаю, что делать, тогда не надо за него замуж, он еще не готов. Женщины тоже бывают незрелыми. Если мужчина строго сказал, женщина очень сильно расстроилась, ее колбасит, она не терпит строгости совсем никакой. Значит, еще не созрела как женщина, слабенькая. Подумай, стоит ее брать замуж или нет. Так и люди тоже. Вот человек есть зрелый. То есть а, подчиненный ошибся. Сделал глупость какую-то. Ну, посади его рядом с собой, поговори о жизни, Чего его заставило. Разберись с этим. Ты же старший, у тебя больше силы. А как ты мог?» Ну, младший, он мог, если бы он был старшим, он бы сам бы сделал то же самое, что и ты. А он не может то же самое сделать, он может на тебя работать, потому что он слабее, он младший. Поэтому, кто такой младший? Он не такой ответственный, не такой внимательный, не такой рассудительный, тупит иногда младший. А ты относись к нему как старший, прощай ему, объясняй, терпи, заботься, ты значит старший. А если ты тоже так же реагируешь на, на его поступки, ну значит ты не старший, ты удивился сильно. Как ты мог вообще? Ну а как он, как бы, иногда, допустим, мать приходит, и ребенок обкакал стоит. Ему два годика, он обкакался. Он еще толком не знает, что это такое, он изучает. И она на него кричит, как ты мог, от тебя воняет. Но он не понимает еще этих вопросов. Он маленький ребенок. Вот как ты могла орать на него, если ты большая уже тетя? Почему у тебя-то мозгов не хватает это понять, что он еще совсем маленький. Он обкакался и думает, хорошо это или плохо, что такое лежит, что-то в штанах. Он пока не разобрался. <смех> так и на работе тоже, но ну, обкакался, Сделал не так, как надо. Ну, не понял. Ну, объясни ему. Поговори с ним. Он для тебя просто маленький ребенок и все. Но если ты из него что-то там сделал, как что-то большое, ну, твои проблемы. Злишься на него, кричишь, трясешься. Как это возможно? Все возможно. Один наставник мне, как бы, я ему задал вопрос как вообще вот быть старшим, как сделать так, чтобы быть старшим. И он знаете мне удивительную фразу сказал, он посмотрел на меня говорит, если ты хочешь быть старшим, ничему не удивляйся, что делают младшие. Вот что бы они ни сделали, ничему не удивляйся, тогда ты будешь старшим. Они тебя примут старшим тогда. Как это возможно? Когда ты стал сильнее, тогда это и возможно. Поэтому руководитель-то тут совершает аскезы, надо держать посты, нужно длительное движение, неподвижное положение тела, три вида аскез, которые дают человеку силу. Длительное движение непрерывное дает волевую силу, сила боли становится сильная. Неподвижное положение тела, то есть ты там йога занимаешься, на службе стоишь, не двигаешься, молишься, не двигаешься. Дает человеку терпение, силу терпения, а пост на воде дает человеку просветление сознания, способность мыслить ясно. Вот эти вот вещи надо делать, вот эти аскезы. Как определить, что вы достаточно аскез совершаете, что это ваша жизнь и руководителя не будет портить вашу судьбу? У вас не возникает сильных внутренних проблем, когда вы видите вокруг амбиции, коварство, хитрость, хамство, лень, глупость, наглость, пошлость. Вы способны себя привести в порядок при виде этих вещей. Значит, вашей силы хватает для управления. Срывы, конечно, неизбежны. Но вопрос, насколько быстро человек восстанавливается. Если, допустим, кто-то вас вывел из себя, не выяснять с ним отношения в это время, лучше отойти, прийти в себя, а потом уже надо начать общаться. Если не смогли, сорвались, извиниться надо за тон. Не, не по сути, а за тон. Извиниться и дальше строить отношения. Ничего страшного. Младший имеет право совершать ошибки, старший имеет право срываться эмоционально. Не всегда психика выдерживает, когда младшие там дурят. Может же младший столько проблем сделать, сильные потери могут быть. Не всегда это возможно сдержаться. Не сдержайся, извинись за эмоции за свои. Не то, что ты имеешь право орать на него, если он сделал что-то не так. Еще раз повторяю, злоба поворачивается злобой всегда. Человек в это время не думает о том, насколько он большой вред нанес. Он думает о том, как с ним себя ведут, и будут отдавать тем же. Вот это очень важно понимать. Очень важно объяснять подчиненному, прежде чем его наказывать, объяснять почему. Иначе у него могут же быть не те реакции. Надо всегда сдерживать свое обещание. Это вторая сторона медали. Слабо сердца. Сказал, что накажешь, наказывай. Сказал, что выгонишь, выгоняй. Не хочешь выгонять, выгони, потом верни. Выгонять надо, если сказал. Сказал, не сделал, все. Теряется вот это вот чувство, что ты старший представитель Бога перед ним. Всегда наказание должно иметь последовательность определенную. Сначала слабое, потом посильнее, потом еще сильнее. Какая-то какая градация должна быть, чтобы человек успел сообразить, что он делает что-то не так. Очень важно понять, что есть люди, которые нарушают по существу, а есть люди, которые разрушают по существу. Нарушение по существу означает косяки какие-то. Это не является большой проблемой. Большой проблемой является, когда подчиненный говорит плохие слова о тебе другим подчиненным. Вот это проблема. Если он разрушает твой авторитет, если он разрушает ценности, которые у вас там существуют, если он фотографию Гитлера клеит в бесмертном полку, вот это уже проблема. Вот с этим надо серьезно уже заниматься, потому что когда будет разрушен нравственный устой вашей деятельности, то дальше будет разрушено все. Вот, допустим, как сломить большую страну, там огромная армия, много оружия крутого. Вот как сломить легко, вот, допустим, с небольшими затратами? Нужно дискредитировать старших в глазах общества. Дальше. Страна сама развалится, и даже помогать не надо. Вот дискредитировали правителя в глазах как бы общества. Ну, ну допустим, он еще сам помог чуть-чуть, да? Вот. Все тогда. Дальше дел, дел, больше ничего не надо. Самое главное, это вера в старших. Веры в старших нет, страна разваливается. Все, в ней нет силы уже жить дальше. Поэтому то же самое в маленьком коллективе. Вот кто-то разрушает уважение к вам, ваших подчиненных, которые вы создаете своим правильным поведением, тяжелым трудом внутренним, работаете, кто-то начинал, начал гнусеть. Ну, подарите ему весь мир. Ну, пускай просянет ваша деятельность, пускай он хороший специалист, пускай будет какая-то проблема временная. Но зато, потом все будет хорошо. Но если вы его оставите, пожалеете деньги. Все будет разрушено. Потому что, как бы, маленькая ложечка дегтя, весь мед портит, запах ужасный, есть невозможно. Нет нравственной чистоты в коллективе, все будет разрушено. Если подчиненный вас сильнее психически или интеллектуально, даже если он доброжелательно настроен, но постоянно, как бы, Да. Постоянно что-то говорит, <смех> <смех> и вы с этим ничего не можете сделать, значит, ну подарите ему весь мир. Допустим, вспоминаю детский анекдот в этой связи. Как бы один мужчина работал дворником, его звали Карл, а фамилия Маркс. У него было такое широкое лицо, борода большая. Такой статный человек. Ну, Карл Марц и Карл Марц. И постоянно были проблемы, потому что как только пол под, ну, двор подметать, сразу все собираются вокруг него и слушают его понимание жизни. Ну, начальник как бы подошел говорит: слушай, ты, говорит, это, ну, борту збрей. Ну как-то сделать так, чтобы как бы, вот, люди не воспринимали тебя так серьезно. Потому что надо же ну, подметать двор, а ты же дворником работаешь, а не э, политическим лидером. Ну, сбрил бороду, ладно, там усы. Все, все равно собираются. Он говорит, ну поменяй фамилию, имя поменяй. Сделай так, чтобы люди не привлекали внимания к себе. Поменял фамилию имя. Ну говорит другим тоном, начал говорить другим тоном, все равно собирается. Тот говорит, ну что с тобой сделать вообще? Он говорит, я не знаю, что со мной делать, я могу имя поменять, могу бороду сбрить. Но ну, у миша то куда, деть? Поэтому если у Миша много у человека, вот вы взяли его подчиненным, а у него у Миша очень много, ну подарите ему весь мир. Не надо его у себя держать, он не на своем месте находится, пускай сам возглавляет, если он такой умный, пускай возьмет ответственность. Зачем быть подчиненным, если он такой вот крутой? Подчиненный означает подчиненный, если человек как бы не чувствует себя подчиненным, ну пусть возьмет ответственность сам и делает что-то, не надо с ним работать. Или он себя должен подчинить болевым усилиям? Или он, пусть он, допустим, он, он, вот, он по-доброму к вам относится, да? Вы говорите, допустим, о чем-то, и, и он раз вставляет. Вот, допустим, я читаю лекцию, кто-то сидит, он говорит, Олег Геннадьевич, ну, все правильно, но вот здесь так-то, так-то. Ну, чувствую, что правильно все говорит человек. Читаю лекцию опять через пять минут. Может тебе самому почитать? Что-то пришел на мою лекцию. Надо ему сказать, пожалуйста, подышите свежим воздухом. Я продолжу свою читать неправильную лекцию. Потому что я вот насколько способен, настолько и читаю. А вы сейчас не даете мне это делать. Понимаете, о чем говорю? Вроде бы ну, человек прав, вот, по существу прав, но он разрушает то, что есть. Он разрушает атмосферу, разрушает коллектив. И, и надо с этим разобраться. Сотрудники и вы это одна семья, где и старшие, и младшие. На эти отношения нарушены, значит все, семьи нет. Надо обязательно м -м, менять эту ситуацию.